Всем привет! Всем привет! Мы сегодня приехали снова на озеро банная на, на улице очень хорошо, тепло. Правда скользко. И очень нормально. И очень нормально. Раз, два, три, вот так высоко. Целая толпа идет. Так, вон наши ребята все идут. Догоняем. Я за тобой побегу. Сейчас мы их быстро нагоним, да? Маму подожди. Мама догоняй, не отставай. Чуть-чуть осталось догнать их. Всем привет. Всем здорово привет привет Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. Здорово. я всегда с собой беру видеокамеру Здорово. ну что Максим захотел кофейку маленько попить да Здорово. пошлите пошлите все пойдем Максим А до самого верха долезешь? Давай, давай, давай, побежал Давай Так, поехали. Осторожно. Поехали. Здрасте. Ну, так, вот наш номер. Сейчас пойдем суп варить. Суп. Если если его уже не сварили, да? Так. Стоп, стоп, стоп, не закрывай, не закрывай, возьмем. Возьмем с собой колбасу, сыр. Что еще взять? Жажда замучила, да? Как, еще не варили суп? Сейчас пойдем что-нибудь варить делать, накрывать на стол. Накрываем поляну. Мама. Надо Давай давай Варится супчик. Так, это куриный супчик, да, у нас? Супчик, вот лапшичку. Лапшичку закинем. Кухня вот в этом отеле. Нам разрешили здесь побывать, побывать, сделать свой суп. Ну что, малыши? Так, здесь, здесь осторожно, здесь суп варится. Давай. Давай. А у нас... А у А у нас... Куда бежишь? За Вадиком. За Вадиком? Да. А где Вадик? А вот он Вадик. Вот он Вадик. Вадик быстрее всех побежал. Поймала Неласка, да? Поймала. Поймала. Ой, больно! Так, больно? Нет, нормально. Осторожно давай. Давай с той стороны, лови его. Нашли? Нашли его? Вы спишь уже, что ли, да? Устала? Милашка под столом ползет ребят ну, вы что ползуны что ли сторон ты ч здесь взрываем хлопушку ну что там у вас ближе будем взрывать не хочет она все, а что было? надо силы больше приприми да хрена силы надо просто повернул и все все и пусто стало не испугался? ой да, как будто